Не фасуем ли мы все старты на одной машинке из одного пакетика? Мы не сыпим ли? Нет, не сыпем. Вот четыре, получается, машины фасовочные под каждую линейку стартов. То есть э, все старты с молочнокисленными культурами. Фасуются на одной э, машинке. Все без молочно кислых культур, ну чтобы они друг друга не, не осеменяли. На другой машинке. Плесень на третьей машинке. Все-все все отдельно, ребят. Вот. Так что как фасуется, ну, сейчас покажем. Вот он. Андрей нам поможет. Выясню. Молочные кислые бактерии для чего вообще нужны? Для того, чтобы снизить паш, ну, то есть выработать кислоту да, молочную. Нам она нужна в колбасе для того, чтобы сделать фарш безопасным. Ветчинок цельномышечных молочная кислота, конечно, ну, не обязательно совершенно. Но если хочется с кислиночкой, то можно использовать и молочнокислые кислые штаммы тоже. Поэтому у нас разные старты. Народ спрашивает, почему у нас там такое количество стартов. Но это как инструмент, как гаечные ключи, знаете, ну там на 14-17, на разные задачи. Ну, там, ключи, газовые, там что-то еще. Вот. Для вечер мы, мы обычно не используем молочнокислые кислые культуры, потому что там мышца цельная. Там не надо снижать pH внутри куска. Да? Для фарша наоборот, для, для фасовки стартов для овощей, есть у нас такие, да, для заквашивания. Отдельная машинка совсем, ну то есть там совсем не пересекается. Вот, в принципе, все эти молочнокислые штаммы, они живут на нашей коже, если вы не знали. Они все полезные. Они нас защищают от всяких там нехорошестей. Мы с ними находимся в симбиозе. И вот люди научились их выделять и отдельно разводить, для того, чтобы делать пищу безопасной. Ну, собственно, большая лекция про стартовую культуру. Уже показывал год назад. Снова покажу. Ну, тут добавились просто книги. Наша библиотечка. Ну, такая. Да? Вот. Самая ходовая книга это вот мясо колбасы копчености. Это тот самый ГОС, который, который считает многие ГОСТы. Но на самом деле это просто сборник, лит, иллюстрированный сборник «Нарком пищепрома 1938 года. Ну, вот те самые колбасы, да? Дальше. Технология переработки мяса Фейн. Э, Генри Кайм. Шикарная немецкая. Вот как для нас в Библии многие считают вот эту книгу, да, так немцы считают вот Кайма. Вот, тут все интересно тоже прям вот, ну тут более промышленная такая история. Дальше. Эта вот серия ограниченная, больше я не думаю, что будут заказывать, они сейчас так сильно подорожали, все эти европейские краски для типографии. Фейнер, вообще прям талмуд здоровенный, огромный, и здесь именно глубокое погружение в технологию. Герхард Фейнер. Это вот те, кто хотят прям нырнуть в омуту с головой, как говорится. Дальше. Петр Пахомов в одном ряду с Каймом, с Фейнером и Нарком Пищепромом. Ну вот, да. Петр, мой хороший знакомый, колбасник-художник. Вот так можно сказать. Вместе со своей женой Анной Пахомовой написали книгу «Колбаса без свинины. Как сделать колбасу, не подложить свинью». Вот. Интересные рецепты, красивые фото. Такие прям простейшие рецепты для самых-самых начинающих. Так что вот, кто хочет, пожалуйста, Джерки, Сивка, Бирка. А вот на подарок, если кто-то думает на подарок, ну так, вот, начинающему там колбаснику, нормально, прям, прям хорошо. Дальше, ну, уж по побелюб... если мы идем по книгам, а, пять книг, пятикнижие. А, Ретикф, «Девель», «Мараховцев», «Эпнер» и «Шрейнер». <пять>, Пять книг. Здесь книги 909 года, 923 года. То есть и советские, и дореволюционные еще. 1998, 1898 года и 1911 года. То есть сто летней давности книги. В принципе, я могу так, так сказать, наши э, технологии не изменились. Мы же ничего по сути, не меняли. Ну, изменилось, конечно, оборудование. Вот тут здесь такое, да, стоит. Мясорубочки примерно такие же. Но изменился, больше, так скажем, интенсифицировался процесс. Ну и все. И последняя книжка. Покажу. Моя любимая, мой любимый профессор Игнатьев. Две книги. Французское колбасное производство и подробно... И колбасное производство российское. Здесь рецептур полно. Ну, конечно, еще с я до с теми дореволюционными, понятно. Но все равно, вот эти две книги, если вам нужно в коллекцию, если у вас уже все есть... Вот эти две книги нормально, прям вот лягут на полку. Их никто больше не э, выпускает, кроме нас. Ну, вот так в России получается. Так, и, наверное, крайняя последняя книжка, ну, на сегодня, на момент 2022 года. Э, Практически основы кулинарного искусства» Александровой Игнатьевой. Это вот профессор Игнатьев, а это его жена написала. Вот, ну профессор Игнатьев, он больше ветеринарный врач и как технолог уступает, а его жена больше как кулинар. И здесь такое количество книг, толстенная книга, огромное количество рецептов, заготовка шинкованной капусты, фашированная щука, плум-пудинг... Эм, Куча заметок всяких интересных. Сик и судак кольбер, очень-очень-очень ну, классно. Именно старые, старинные э, революционной рецептуры, С, со всякими уложениями, положениями и э, вспоможениями, и приложениями, в том числе. Вот, вся наша библиотека перед вашими глазами. Дальше, что у нас еще? Новиночки у нас, по новиночкам продаются. отличные кружечки для дозации гриль-смеси, обсыпать что-нибудь, да? Отверстия видите разное количество, да? Ну, эти двое, эти две кружки с одинаковыми отверстиями, просто их количество разное. А здесь э, вращается круг, да, и меняется э, размер отверстия. То есть разные, разные фракции. Это более универсальная кружечка. Вот кружечки удобные, прям вот как хотелось. Дальше, про новинки. Ингбёрдовский двухзондовый термометр, самый оптимальный, то есть один в продукт, другой в камеру, и тебе в телефончик прилетает уведомление о достижении заданной температуры. Великая там, в радиусе, там, ну, вот в деревне у меня, на 50 метров от домика работает. Очень хорошо, далеко работает. Так что, так, такие вот у нас... Новиночки. Ну, понятно. Мельнички для перца. Ну, такие простенькие. Ну, для либо пряностей, понятно. Но я вот сюда сыплю перец наш, который классный, который вот Prime, Prime Bold. На кнопочку нажал, бизж, она сама за тебя все молоко, Прям супчик ешь, прям свеженьким перчиком посыпал. Ну, такое, такое удовольствие. Ну, такое тихое, незаметное, приятное удовольствие. Так что, да, что вам еще показать интересного? Модные весы. Basic характеристик. Basic кто-то из вас изучал язык basic в школе, я тогда еще изучал, с волшебными рунами, я пленочку не отклеиваю синенькую, а на самом деле все в этом, в нержавеечке все красивое, до пяти килограммов, от одного грамма до пяти килограммов работает. Вот такие новинки, сейчас конечно с поставками стало туго, но вот мы успели запастись и все это вы пока можете купить, пока не кончилось. Весов у нас по сути здесь два типа, для мяса и для специй. Вот речь купала. Вот, для мяса показал, для специй, вот тоже с волшебными рунами, э, простенькие, но работают, ну, они называются еще ювелирные, ну, там, если вам нужно бриллианты взвешивать, вот они тоже подойдут. ну, мало ли у вас там, бриллиантов. Так, э, совочки, ну, для бриллиантов или там, для золотого песка, мало ли у вас, вечная вещь, ну, кому-то, если нужно, я обычно это использую для щепы, чтобы засыпать в демигератор, для солода, для сахара, ну, в общем, вечная штука, вот так они у нас упакованы. Это, по сути, обрезки наших, как вот есть, говорю, обрезки наших дымогенераторов, вот, но они очень качественно сделаны и прям вот, ну, прям, прям приятно, в как держать, вечно Так что так, ну и весы, если говорить про весы, ну, последние, вернее так, не последние, а самые первые у нас весы, которые вообще появились в ассортименте, еще в 2012 году, вот эти вот. Вот эти вот простенькие, пластиковые, но они работают, поверьте, уже сколько там, 10 лет у меня дома лежит и работают. Ну, тут батареечки меняешь, да и все. Тоже, тоже неплохо. Их много, большой запас. Успел запастись до всего этого начала. И поэтому пока есть. На полгода мне точно хватит. И вам тоже заказывать. Если уж про термометр говорить, покажу вам тоже наши, ну, они достаточно давно продаются. Вот такие розовые, вот такие классные. Для девочек специально мы одели термометр, он же горячий, металлический. Чтобы руки не жгло, вот в такую силиконовую оберточку, силиконовый чехольчик. Ну вот, чтобы был приятно. И здесь даже, видите, для вас отметили 70 градусов э температура готовности колбасы, да? Один. А второй у нас такой вот еще есть. Тоже давно, уже проводится, уже лет, наверное, 8. В этом году, кстати, знаете, что 10 лет нашей фирмы исполняется, нашим «Ем колбаска»? Вот, ем колбаски, голуби глазки. Вот этот мы вешаем в духовку, ну, вешаем или ставим в духовку, да? Этот мы втыкаем в колбасу, и поэтому ориентируемся. 80 градусов в духовке до 70 градусов в колбасе. Доводим, колбаса готова. Либо можно использовать еще один термометр. Ну, уже если что рассказывать, дубль есть такой. Сейчас. Вот такой дубль, где две стрелочки вместе, да, видите? То есть и температуру снаружи мерит, и температуру внутри мерит. И все уже на нем написано. Температура готовности продукта, температура приготовления. То есть либо так два, либо так один. Это все механическое, это все вечное, оно не ломается. Я люблю вещи, которые сделаны из нержавейки, они не ломаются. Друзья, мы уже по традиции показываем запасы специй, соли. Нитрительная соль у нас с запасом, в достатке. А, Специи тоже, видите, под потолок мы нагрузили. А, те, те просто люди, кто спрашивал, про, если у нас там запасы, есть. На полгода точно есть пряности. И сейчас вам покажу новинку, от которой я сам лично обалдею. Перец красной чили сушеный. 2 мм. То есть, это от, отобранная фракция 2 мм без семян. То есть он такой, он остренький, но в меру остренький. Прям ну, ну, кайфовый. Я так его люблю. И сейчас я с ним что-то сделаю, какую-то смесь. Вот он, что -то он стоит. Вот он. Просто богатство. Смотрите. Только стеночки. Без, без семян. Стандартный размер. Если его размолоть, то это будет просто как аджика. Добавится немножко кориандра, немножечко перчика и будет классно. Он слегка острый, прям, такой ну, больше перечный, ну, в смысле, прям вот именно как, м -м, больше как паприка, чем э чили. Обалденная. У меня вот с запасом, у все хорошо. И это будет очень хорошо идти на любые блюда для тех людей, которые любят перец. Красный перец, именно вкус красного перца. Соус китайский, который перечный соус из красного перца, знаете, такой, он остренький, но не очень. Вот как раз и на это самое, я думаю, мы используем. Сейчас наменечко подобьем, будет классно. Паприки копченые, которые пиментон де Вера тоже с запасом. Это тот, тот самый пиментон. Кто сомневается, каждый мешочек имеет свой номер, да? Видите, номер мешка. Каждое тарное место имеет номер. И сейчас это золотая лошадь, кабалурус. О, это кардамон. Ой, смотри, сейчас... Сейчас в наши времена. Вот это уже на, на, на, на вес золота. Зеленый, классный, кардамон качества фанси. Шикарнейший. Вот Так что у нас все. Ну, просто. Я, знаете, я как... Тут мультики, помните? Скрудж Макдак, который нырял в специи. Вот то же самое. Ну, ну кайф же, он а? Ну прям удовольствие. Деньги. Ну он нырял в деньги. А для меня специи. Лучше удовольствие. Так что все. Со специями у нас нормально, запасы есть, можно работать дальше, еще спокойненько, там, ну, достаточно долгое время. И естественно, свежие поставки сейчас от урожай пойдет осенью. Все приедет, все, едет, уже доказано Те, кто еще не в курсе, у нас появилась еще и беконная соль ну для аналог нашей инста соли, только датского производства там чуть-чуть другая дозировка вот то есть нитритная соль датская есть и мы ее назвали беконная соль тоже есть есть все с запасом щипа немецкая немецкая в разной фракции здесь вот 750 на 200 это для шнековых демираторов дальше что у нас еще а вот это вот крупная 216 это у нас для вот это щипа, и вот это для обычных сапоговых демиграторов. Дальше и для обычных наших лабиринтных демиграторов. Вот такая самая мелкая щипа, она нам больше на пыль похожа. Ну, сложно понятно под потолок, но я запасы. Когда все это началось, я решил по максимуму. Да, понятно, что не очень безопасно все это стоит. Ну, все все у нас с запасами хорошо. Еще, ребят, прям вот эксклюзив. Эксклюзивный. Вот вы когда-нибудь видели такой кардамон? Черный кардамон. Цаоко называется. Он. Mm. Ну, это совсем другой кардамон. Есть зелененький, сейчас покажу, если интересно, а есть черный кардамон. Именно, ну, он называется по-китайски Цаоко. Вот эта сама коробочка гораздо больше в размерах, сами видите, да? И он такой дымно-древесно-пряно-ментолово, какой-то больше даже кубеба, больше еловость какая-то у него. Ну, это очень длинный такой полный аромат. Совсем не похож на обычный кардамон, но кардамон, ну, естественно, тут тоже есть. Я с ним делал классные, классные пряники, выпечка. Вот именно выпечка, вот и рождественский аромат, вот этот тот самый, да, появляется вот с ним. Его плюс еще галангал а, есть. Uh, у нас uh, имбирь, который, uh, который, ну, имбирь, родственник имбиря, но <laughs> тоже очень смешиваешь галангал с uh, цаоку. Получаются шикарнейшие пироги. И uh, если мы будем сыровялить, ну, делать какие-то сыровяльные изделия uh, в, в таком восточно-китайском стиле, вот тоже хорошо. А вот как раз мне помогает, uh, сейчас покажу, покажу еще галангал, смотрите, корень галангала. Вот это вместе, это шикарнейшие, обалденнейшие рождественские пряники, пироги. Вот это вот тот самый аромат ну, праздника. Вот это вот эти две, две смеси. А, по, ну, галагала еще добавляют в том ям, естественно. То есть это основа вкуса том яма. Ну вот восточных всех супов. И, кстати, кардамон тоже иногда. Ай, вообще. Mm -hmm. Вот они, обычный кардамон и черный кардамон. Они очень сильно отличаются. Но, ну, по сути, ну, конечно, вид это один э, растение, но это очень разные э, пряности. Вот попробуйте для себя. Сравните. Черный, он другой совсем, он кайфовый. Его ограниченное количество я просто не смог больше привести. Еще про специи хотел. Ну, еще минутку вашего внимания. Оказывается, здесь большая часть вот этого этой зелени это зелень оливковых листьев. Мам, можно мне отдельно шишечки купить? Ну вот, собственно, чисто, не мешанные, не, не боляженные. Да, пожалуйста. А тимьяничий какой? Это все а, Египет А и Турция. Зеленая, классная, обалденная петрушечка. Ореховый перечный какой-то получается по, по, по аромату, по вкусу. И российский тмин, русский тмин. Мне больше нравится. Носом видно, понимаете?